Скорый выход Steam Deck, а также время от времени появляющиеся новости про Linux, подтолкнули меня поинтересоваться что это за Linux ваш такой. Данный ролик это как некий отсчет о моих новых познаниях. Доселе мои знания ограничивались только стереотипами о Linux и все. Покопавшись в Википедии моему взору, пал целый подпольный мир, о котором большинство людей не знает. Open Source, вероятно, самая важная часть этого мира. На самом деле Linux не бесплатный, а свободный. Это вообще как? Я вышел в интернет с таким вопросом. Дело тут в так называемой копиловт лицензии. Например, ядро Linux разрабатывается по всему миру разными людьми, командами разработчиков и компаниями, потому что его исходный код открыт. Любой желающий может помочь в разработке и свободно использовать его код для своих целей. Это и есть этот самый ваш open source. Благодаря открытости кода Linux удалось быстро набрать популярность и завоевать мир. Его используют много где, от суперкомпьютеров, серверов, космических аппаратов до кофеварок и микроволновок. Android тоже использует ядро Linux. Но что там на ПК? Поговорим о дистрибутивах. Гляньте на эту непонятную картинку, Но ну так вот это семейное древо, меня невероятно удивило то, что существует огромное количество операционных систем, которые развиваются, живут своей тайной жизнью, пока никто не подозревает об их существовании. Конечно, процентов 95 из них – мусор, не заслуживающий внимания. До просмотра обзоров дистрибутивов на YouTube, в моем представлении типичная Linux-система воспринималась как-то так. Типа это что-то с древним интерфейсом, где для любого действия, например установки приложения необходимо заходить в консоль и писать туда всякие команды, и в целом этим пользоваться не так удобно чем Windows. Но оказалось что это не так. Конечно, среди тех 95% мусора, можно встретить все что угодно, например есть довольно популярный по непонятной мне причине Arch Linux, запустив который вы увидите консоль, и все. Типичный пользователь Арча скорее всего выглядит вот так. Но не будем брать всякий шлак во внимание, ведь есть нормальные дистрибутивы. Могу предположить, что изуверы Арча теперь будут мне угрожать. Первое, что меня озадачило, куча интерфейсов рабочего стола. В некоторых дистрибутивах могут быть сразу несколько рабочих столов на выбор, что довольно таки запутывает в первый раз, их много и они сильно отличаются между собой. Для примера можно глянуть на семью Ubuntu, есть официальные ответвления, где из отличий только разные рабочие столы. Среди этого всего разнообразия интерфейсов только два проекта главные, именно они правят миром десктопных Linux-систем, это Gnome и KD Plasma. Я считаю, что им больше подходит термин «платформа», помимо рабочего стола с базовыми приложениями, они предоставляют библиотеки, инструментарии и рекомендации для построения интерфейса, поэтому любой желающий может создать например нативное приложение для окружения GNOME. Например, Крита, это часть сообщества KDE. Сообществу GNOME можно посвятить отдельный ролик. Они стремятся к построению экосистемы, со своей философией, где рабочие стол и приложения должны иметь единый стиль, быть простыми в понимании и использовании. Также они поддерживают разработчиков сторонних приложений, поэтому для Гном есть много приложений в едином стиле, это круто. Проект GNU, это та еще контора, напоминает сборище сектантов, но их влияние на цифровую свободу отрицать бессмысленно, именно их можете благодарить за создание понятия open source и операционной системы. GNU, если не слышали о данной ОС, то именно GNU, вместе с ядром Linux, являются тем самым, десктопным Linuxом, в котором Linux выступает ядром, а все остальное работает под крылом GNU. Также они создали лицензию GPL, эту лицензию используют Linux, Android, Blender, Telegram, OBS и так далее. По статистике, мало кто собирается рисковать и покидать любимые Windows и macOS, причины этому всем очевидны, там больше приложений, ну и в целом большинство людей не знают о чем-либо кроме Windows и macOS, вы видели рекламу хотя бы одной десктопной ОС с ядром Linux. Конечно, на серверах, суперкомпьютерах, микрокомпьютерах или телефонах у linux систем все замечательно, но на десктопном рынке все печально. С одной стороны некоторые дистрибутивы превосходят Windows по отношению к своим пользователям, разработчики часто спрашивают чего хотели бы пользователи и добавляют это. Из-за открытости кода они куда быстрее развиваются и улучшаются, Windows же всегда остается Windows. Также некоторые люди любят кастомизировать свою систему, тут мир пингвина дает полную творческую свободу, имея такое большое количество окружений рабочего стола, различных тем, иконок, дополнений и так далее, можно сделать все что угодно. Также многие пользователи любят хвастаться своими рабочими столами, и инструкцией, как они это сделали на SAP реддит и юникспорн. А если вам недостаточно тех ресурсов, что уже есть, то можете создать что-то свое, как например сделал разработчик Qtfish. С некоторыми дистрибутивами для смартфонов вы даже можете использовать свой телефон как обычный компьютер, Steam Deck также умеет, жалко Android так не может. С обратной стороны Linux-системы отстают в развитии в некоторых аспектах. Например, только в этом году в Gnome появилась функция настройки энергопотребления и возможность включить темную тему в настройках, до этого это было возможно только с помощью сторонних дополнений. Из-за захламления дистрибутивов и рабочих столов, нужно пройти 9 кругов ада, чтобы разобраться во всем этом. Также ситуация с видеоиграми неоднозначная, да, с помощью Steam Proton можно запускать Windows игры, но это работает только в Steam. По сути из лаунчеров для Linux есть Steam, и все. Если же вы хотите запускать игры с других лаунчеров, то понадобится попотеть. Хотя есть сторонние лаунчеры, например Lutris, у него есть интеграция с GOG, Epic Games Store и другими магазинами. Еще нужно не забывать о том, что разработчики софта мало заинтересованы в том, чтобы портировать свои приложения на Linux, для 1% населения, никто не будет этого делать, по этой же причине нет драйверов для различных устройств под Linux, ну, хотя бы есть открытые альтернативы, как например драйверы для планшетов Wacom, которые сами Wacom рекомендуют. Ну все, лень монтировать дальше. Думаю, на этом можно закончить мой отчет. мой совет под конец, выпрямите спину.